сразу и в контакт перейдем ага. так, здравия друзья с вами на связи Денис Залевский и Наталья Филатова Наталья только что получила от меня подарок 1 мегаватт по акции и сейчас вот Наталья хотела оставить отзыв об этом здравствуй Наталья здравствуйте Расскажи кратко, ну просто представься, с какого ты города, как узнала об информации, что тебе пришлось сделать для того, чтобы получить мегаватт в подарок. И, в общем-то, ну твои ощущения, как бы, вкратце. Я Пилатова Наталья Габриевна, живу в городе улан -Де. С удовольствием сейчас подписала мегаватт-контракт, и от Дениса получила в подарок один мегаватт. Очень рада, очень рада этому, потому что я вижу в этом огромную, огромную пользу не только для своей семьи, но и для всех людей на планете. Наконец-то светлые силы приходят на помощь всем людям, которые достойны прекрасной жизни на Земле. Ага, замечательно. Ну, я вот отправил сразу одним переводом тебе 6 мегабат. Ой, мегават, ага. мегаватт контрактов, ну с учетом того, что за отзыв я дарю еще 5 да, то есть чтобы не переводить два раза, сразу перевел тебе шесть. Ага. Вот. Хорошо, а, огромное спасибо. Вот. А, а я потом не сказала, что шесть. Ну, ничего, ничего, я же показал, то есть у нас вот запись идет, а, мы сейчас перейдем, я сейчас давай я тебе включу, ты отключай свою демонстрацию экрана. А я включу тебе демонстрацию и покажу, нет, нет, нет, нет. давай, наверное, лучше ты обратно включай, так будет нам проще. То есть ты же хочешь закрепить себе пост, чтобы еще 10 мегаватт контрактов получить. Да, то есть вот мы заходим, я сейчас захожу к себе на страничку ВКонтакте, вот у нас находится этот пост об акции, и... Нажимаю «Поделиться», угу. «Экспортировать» и беру вот эту ссылочку на пост, угу. копирую. Так, а тебе лучше, наверное, э, наверное, ссылку на мою страницу сейчас дам, и просто нам под видео, чтобы да, ты понял. Типа, Да-да, не зайти, не зайти, да. Да-да-да. Угу. Все, отправляю тебе сейчас ссылку на свою страницу ВКонтакте заходи по ссылке uh -huh. все отправил uh -huh. так сейчас я приму сразу uh -huh. наталья филатова все принял uh -huh. Uh -huh. так и теперь вот э, на страничке Вниз, вот, да, вот видишь, внимание, акция. Всем, кто не, не получал, а -а -а. И не покупал, а -а -а. вот, дарим а, мегаватт контракты. Нажимаешь. Ну, я сейчас ну, нравится и поделиться со своими друзьями. Да. А, я тут тоже очень э, классной страницы, Весь ветер, там тоже у меня очень много людей, а -а -а. а -а -а. которые а -а -а. тоже увидят. А -а -а. Вот. И смотри, нажимаешь еще раз поделиться. Еще раз поделиться. Да? да, нажимаешь поделиться. И экспортировать. И вот здесь, да? Нет, и экспортировать. Вот там видишь поделиться, экспортировать. Повыше, вверху экран а -а -а -а. Нажимаешь экспортировать. Вот, а -а -а. и прямая ссылка. У -у -у. Так, подожди. Так, а вниз? Так, значит, я уже тут запутался. Давай попробуем по-другому. что я тебе, видишь, эту ссылку мог бы скинуть, ты бы ее у себя сделал сразу. А, ну ты поделилась, ты точно, я уже это, мозги кипят. Ага. За, заходи к себе на страницу, получается, ну. Ага. Да, к себе на страницу заходишь. Ага. Ага. И у тебя вот так, он должен быть, да, и а, закрепляешь у себя его. Чуть-чуть повыше поднимись. Там uh -huh. вот тут uh, три точечки uh -huh. таких вот внимание акции. справа три точечки. Uh -huh. Uh -huh. Нажимаешь закрепить. Закрепить. Uh -huh. Все. Вон у тебя теперь uh -huh. будет uh, вверху страницы, закрепленный, висеть. Вот месяц провисит, я тебе еще 10 мегаватт контрактов в подарок отправляю. То есть это вот третья часть акции. Скажем так. А писать ничего не надо, да? Нет ничего, просто вот этот пост с акцией закрепляешь у себя на странице и, и, все. и все. Да, да. да он пусть все время висит. Да, да, да, да, без, без подарка. Такое дело. Пусть висит и висит. То есть, э, хочу под видео еще заметить, добавить, что э, мы запускаем сейчас различные акции, придумываем. То есть, пока вот такая акция а -а -а. действует, что э, каждому дарим. 1 мегаватт в одни руки, после того, как человек записывает аудио или видео отзыв, получает еще 5 мегаватт, и если человек закрепляет этот такой вот пост с моей страницы да, у себя на стене на месяц, то также получает 10 мегаватт еще плюсом, то есть 16 мегаватт в одни руки безоплатно получается. Сейчас эта акция у нас... До, кон до конца марта продлится, потом не знаю будет она или нет, возможно отменим и э, введем уже какую-то другую акцию. То есть постоянно будем придумывать какие-то акции, чтобы максимально значит, распылять э, в народ вот эти мегаватт-контракты. То есть наша задача является, чтобы как можно больше людей имели на руках мегаватт-контракты, чтобы они могли потом обменять их или на электроэнергию от компании Source Energy или на электродвигатели вот эти на установке. Хорошо. Денис, можно э -э -э -э, тебе немножечко как бы подсказать? На фотографии надо сфотографироваться где-нибудь, mm. чтобы вот, по фотографии, я знаю, что я целитель, да, и вот э -э, очень мощно работает на фотографиях то, что за тобой. И особенно там больше тебя. Угу. Вот там какие-то или гаражи или что-то, да? Да, да, это сарайки. А, да. Сарайки, вот они, старенькие такие ветвы, это вот все как бы воздействует на биополя, на, на успех, на продвижение. Угу. фотографию поменяй такую какую-нибудь это самое, сделай. Давно Давай, давно это, хотел, а... все, да, руки не доходят, согласен. Сделаю это. Вот да. да, очень... Очень это важно на фотографии и важно, где фотографироваться. Mm -hmm. Вот многие там на кладбищах, на это все, это все очень сильно воздействует на как бы, человека. Надо знать, где фотографироваться, как фотографироваться. Я Понимаете, где-то, наверное, в родном доме или где-то там, ну, это самое, да? Да, это на лыжах катался ну, там. А на, на лыжах, на, на лыжах, да, ну, вот, это самое. Да. Ну, ты извини меня, ну вот... Все правильно. Для такого человека, который работает с такими светлыми идеями, надо что-то такое, какое-то сделать себе фотографию хорошую. Все, понял, понял. Я давно уже, говорю, собирался, вот сейчас поговорим и займусь. Ну, вот людям адапта ну, надо было. Да. Да. Такая тетка, да? Да. Ну ладно. Спасибо большое всех два к тебе. Очень-очень mm -hmm. быстренько мы с тобой сделали. Мне очень понравилось. Если я вот так тебе так же, кто не умеет, кто умеет делать этот самый ролик, а может быть к тебе так же и ты также вот так же, вот как у меня записала, и будешь делать. Да но то, то. Но человек может записать себе на телефон, может записаться, как угодно, там, а. на аудио а прислать. Ну, вот такие-то бабушки-то, так как я, мама, ну... очень же это сколько, сколько времени надо. А видишь, мы второй раз записали я, с удовольствием хочу, да. Ну а когда бы я, например, Благодарим всех за внимание, запись останавливаем, чтобы нам запись остановить. То есть... А э, не на записи, ли, была? Ну, на записи она идет еще до сих пор. Так что вот, благодарим всех за внимание. До новых встреч.